Всем привет! В эфире универ а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Президент татарстана встретился с участниками универсиады. КФУ в рейтинге вузов, продвигающих цели ООН. Как применяются иностранные языки в профессиональной деятельности? Ректор КФУ Ильшат Гавуров принял участие в совещании актива Общероссийского народного фронта. На встрече был обсужден ход реализации общественных предложений по повышению качества жизни граждан. Напомним, что накануне Рустам Миниханов провел совещание по реализации проекта Общероссийского народного фронта, направленного на развитие паллиативной помощи в регионах России. К другим новостям. 5 апреля в резиденции главы республики состоялось награждение призеров и победителей Всемирной зимней универсиады 2019 года. Спортсмены республики, в число которых вошли и студенты КФУ, не только вернулись домой с большой победой но ее внесли собственную лепту в развитие студенческой жизни всей страны. Подробнее в нашем сюжете. 5 апреля состоялась встреча президента Республики Татарстан Рустама Миниханова с призерами и победителями 19-й Всемирной зимней универсиады 2019 года, прошедшей в Красноярске. В мероприятии принял участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Татарстан в составе сборной России представляли 25 спортсменов. По итогам Всемирных студенческих игр спортсмены Республики Татарстан завоевали 8 медалей. 4 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую. Татарстанские спортсмены продемонстрировали высокие спортивные мастерство, незагибаемую веру в победу, целеустремленность, достижение цели. Вы достойно представили нашу республику на Всемирной универсиаде. Благодаря вашим результатам зимние виды спорта получают новый импульс к развитию нашей республики». Рустам Миниханов подчеркнул, что в Татарстане уделяется особое внимание развитию олимпийских видов спорта, массовому и профессиональному спорту, качеству проводимых спортивных мероприятий, созданию современной спортивной инфраструктуры, а также поддержке спортсменов. Дорогие друзья, мы гордимся спортсменами, тренерами, которые представляют Татарстан на мировой, ну и нашими волонтерами. Уверен, перед ждут очень Немало громких побед. Вы будете и дальше дарить незабываемые эмоции своим поклонникам и продолжите писать яркую историю спортивных достижений республики и нашей страны. В завершение встречи он вручил благодарности президента республики Татарстан спортсменам, тренерам и волонтерам. Университет, да, это, конечно, важный старт и очень приятно, то, что нас так поддерживает и поощряет президент, что столько внимания Спасибо Республике и Рустаму ну, Вообще, Вообще, ну, конечно, я довольна своими результатами, <laughs> но Олимпийские игры – это все-таки основная цель. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универньюс. КФУ вошел в рейтинг лучших университетов, продвигающих цели ООН в области развития человечества. О том, что это значит, смотрите далее.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 Институт международных отношений Казанского федерального университета организовал международную научно-практическую онлайн-конференцию, о чем говорилось на конференции в нашем следующем сюжете. 5 апреля в Казанском федеральном университете прошла международная научно-практическая онлайн-конференция «Иностранные языки в области профессиональной деятельности», организаторами которой стала кафедра иностранных языков для естественно-научного направления – Института международных отношений Казанского федерального университета. Международная конференция, поскольку она непосредственно будет при участии Казахстанского университета города Астаны. В течение онлайн-конференции преподаватели с разных городов Республики Татарстан выступали с докладами на тему преподавания иностранного языка для студентов с естественно-научным направлением. Также обмен информацией по онлайн-связи проходил непосредственно и с преподавателями Казахстана. Кафедра преподавателей, их огромный перечень. Да? Вот, мы подготовили сертификаты, они будут безусловно о методике преподавания, преподавании иностранных языков вот, для разной студенческой аудитории в дальнейшем кафедры иностранных языков для естественно-научного направления планируют расширять свои связи, что позволит им сотрудничать с университетами Европы. Естественно, все это мы расширим, будем расширять связи, потому что и цель нашей кафедры, как и других кафедр, это именно выйти и на Европу. Дистанционное образование становится все более актуальной темой для дискуссий и инноваций. Этим занимаются как подразделения КФУ, так и институты в других городах. Подробнее в следующем сюжете. В Елабужском институте КФУ, начиная с прошлого года, функционирует студия цифрового образования, задача которой заключается в изготовлении выпуске учебных материалов, предназначенных для массовых открытых онлайн-курсов и электронных образовательных ресурсов. Это позволяет Елабужскому институту осуществлять деятельность в сфере дистанционного образования. Онлайн-курсы на сегодняшний день набирают большую популярность во всем мире, и наш вуз не стал исключением, конечно же. Пока это... Больше экспериментальная работа, то есть мы смотрим, каким образом мы можем усовершенствовать преподавание тех или иных дисциплин. Современные цифровые технологии, используемые при создании учебных фильмов, позволяют существенно сократить производственный процесс и сделать учебный материал более интересным и качественным. Принцип наглядности обеспечивается благодаря интерактивной доске и цифровой указке, с помощью которых можно размещать и передвигать любые объекты на экране. Программа образовательный комплекс Джолинга в первую очередь создан для того, чтобы упростить работу преподавателя по созданию видеоконтента. И, следовательно, весь технологический процесс изготовления ну, одного видео для МОКа значительно ускоряется. Опыт разработки онлайн-курсов для электронных образовательных ресурсов в Елабужском институте КФУ существует уже несколько лет. Новый вектор развития, выбранный вузом, позволяет повысить качество образовательного контента и совершенствовать компетенции самих преподавателей. Напомним, что система Джолинга присутствует в большинстве структурных подразделений Казанского федерального университета. Артем Тупичкин, Камиля Юрикова, Айдар Нурмиев, Универньюз. На этом все. Не забывай смотреть нас социальных сетях. До новых встреч!